То есть мы даем ресурсы, и человеку хватает сил, чтобы достичь его цели. Или мы разрушаем препятствия, и он снова достигнет своей цели. А лучше, понятно, двойная доза, разрушить и препятствия, и придать ресурсов, тогда он однозначно пойдет к своей цели. И это, конечно, все очень хорошо. И, смотрите, такая позиция, она очень часто... Эта модель, она очень часто используется на различных мотивационных тренингах, на различных недлительных, в принципе, мотивационных тренингах, школах, обучениях и так далее. И действительно, можно накачать человека ресурсами, и он достигнет цели. Но это как вот в той притча да, дать рыбу человеку или дать ему удочку и научить его ловить рыбу. Он достигнет этой цели, кто сказал, что он достигнет следующую цель? Ресурсы были заточены четко под эту цель. И следующую цель он может не достичь, потому что у него нет ресурсов для следующей цели. Это раз. Во-вторых, кто сказал, что достижение счастья обеспечивается достижением цели? И вот как раз я хотел сегодня об этом поговорить. То есть в прошлый раз мы говорили, что... Да, есть цель, ее нужно достичь, и мы знаем, как это делается, да, то есть, пожалуйста, обращайтесь к специалисту, он вас туда приведет, супер, это даст счастье, не факт, вы купите машину, да, вы купите машину, вы выйдете замуж, да, вы выйдете замуж, счастье дало, мы не знаем, совершенно нет, ощущение счастья, оно внутри, оно никак не связано ни с машиной, ни с доможеством, ни с деньгами, ни с тем остальным, и вот тут как раз э, кроется по-моему, на мой взгляд, самая-самая-самая главная задача, самая-самая главная суть вообще, вообще любого человека. Обрести, вернуть эту способность, если она когда-то была утрачена, быть счастливым, быть в комфорте, быть хорошим, пребывать в состоянии и в состоянии радости в том числе, что многие пытаются компенсировать достижением каких-либо целей. Да? вот Мы их называем достигателями. «А, еще хочу вот такую шмотку, еще хочу в такую страну, еще вот такой визы у меня нет, еще хочу вот такие очки» и так далее, так далее, так далее. То есть человек минутными, сиюминутными радостями пытается вот этот вечный голод, вечный голод а, заполнить. Да? Или это любовь к еде, любовь к сладкому, тортики, пирожные, там, да? или это шопинг, или это какие-то острые ощущения, прыжки с парашютами и так далее. Да? Постоянно, постоянно он кормит себя минутными радостями для ощущения какого-то вот счастья. Да, вот сейчас счастье вот переживу и снова потом просто там. И получается тогда что? Э -э нужно в первую очередь вернуть вот это ощущение счастья. да, Тогда можно вообще ничего не достигать. Можно сидеть в пандио и быть счастливым, голым на травке где-то. Это, конечно, тоже крайно другая. Да? Мы живем в такой цивилизации, где нужно и то, и то успеть. Ну и вот как раз такой баланс такой mm -hmm. <смех> равновесие, оно, наверное, причем для каждого свое равновесие, да, и для каждой культуры свое равновесие, и для каждой геологической локации это тоже свое равновесие. И э, тут получается, что а как, как же это сделать, да, как, как можно вернуть вот это ощущение счастья, при этом не достигая цели. Хорошо временно закрываем глаза, нету цели, все, вот я никуда не стремлюсь, ни ничего не хочу, никуда не бегу, сломя голову, ни ничего не достигаю, супер, здесь и сейчас, что мне мешает быть счастливым, ну одну минуту может быть ничего, две минуты может быть ничего, три-четыре ничего, а потом начинает потихонечку всплывать, и вот э -э посидев, послушав себя, просто по местам да как-то все равно мысли улетают все равно они переключатся на будущее на прошлое и мы обнаружим что на самом деле счастливым э, человеку мешают быть две вещи ну, я вот так думаю что две вещи на скрипку так говорю это страх будущего страх перед будущим и э, страх прошлого, ну или назовем боль прошлого. То есть это боязнь прошлого, да, боль какая-то в прошлом была. И страх будущего. А, например, страх будущего, что это повторится. То есть э, про прошлое не очень приятно вспоминать, потому что там было вот такой, вот такой, вот такой, такой момент. И я испытываю боль сейчас, да, оно произошло тогда, но я когда вспоминаю, я же это сейчас переживаю. То есть, значит, тут время — это довольно условное понятие. На самом деле я эту боль испытываю сейчас, которая началась тогда. И это мне мешает быть сейчас счастливым. Кроме того, я боюсь завтрашнего дня, боюсь того, что там будет, а, а еще в худшем случае повторится то, что это уже было тогда, то, что меня ранило. Или, может, еще какие-то худшие картины да, зависят от того, насколько человек негативно-позитивно пропорционально как-то рассуждает мысли, да. Получается, что вот вот и все, вот, вот и все, вот два фактора, которые мешают быть счастливым: переживание о будущем, и переживание о той боли, которая началась сколько-то лет назад, но она до сих пор не завершилась.